Всем привет, с вами Макс. Сегодня я вам расскажу как покупать игры в Steam, а также как пополнять ваш баланс Steam через казахский тенге и киви. Не смею вас больше задерживать, погнали к ролику. Есть несколько способов покупки игр, а именно телеграм-каналы с играми для Steam придется переводить свой основной Steam аккаунт на турецкий, либо же создавать новый аккаунт Steam'а с турецким VPN'ом. В первом же случае, если вы хотите свой основной Steam аккаунт перевести на турецкий, придется вам заплатить сумму. У разных магазинов и разных, грубо говоря, компаний услуга эта может варьироваться от 350 до 500-700 рублей. вот. Второй способ это покупка гифтами с сайтов. Например, платиру и другие платформы, если вы о них знаете, конечно же. Или же покупка ключей в популярных магазинах ключей. А именно заказака, стимбай -Зака, и прочие. Но эм, способ этот э, малорабочий из-за того, что э, ключи заканчиваются. А если покупать гифтами, то ну, придется какую-то комиссию платить. Так я приобрел свой Danglite 2, буквально вчера, за 2000 рублей. Чем же хорош именно этот способ от первого? Мне не пришлось переводить свой основной Steam аккаунт на турецкий, ждать 24 часа, пока эта услуга применится, и потом еще покупать игру, и только потом после этого уже играть сидеть. Если... На платиру я заплатил 2000 рублей, там бы я заплатил 1350. Я решил то, что 650 рублей это не такая большая сумма, чтобы ждать, но, возможно, у вас другие обстоятельства, возможно, вам больше подойдет именно первый способ, а это покупка через телеграм-каналы. Сейчас мы с вами разберем, если вам надо пополнить им баланс. Это можно сделать только через киви в ТНГ. Комиссия будет немного. Ну, намного меньше, чем в популярных магазинах. Я смотрел э, цены. То есть в популярных магазинах э, я уже точно не вспомню в каких. А, то есть, чтобы пополнить на 1000 рублей баланс, ну, это будет стоить 2000 рублей уже. То есть комиссия, считайте, 100%. Ну, а на этом ну, у меня все. Ссылок оставлять я не буду. Мне никто за это не платил. Всем добра. И удачи в покупке с играми.